всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я нашел новейший экран который платит 1000 сатош за регистрацию вашего друга и такое предложение ограничено также друзья хочу вам порекомендовать посмотреть вот это видео зарегистрироваться здесь в приложении скачать приложение, зарегистрировать его получить робота стоимостью 10 долларов и принять участие в розыгрыше 100 долларов. Кому это все интересно, ссылка на это видео будет в описании. Переходите, смотрите видео до конца. И принимайте участие в розыгрыше на 100 долларов. И получайте робота бесплатно стоимостью 10 долларов. Ну, в общем, все будет в описании. Ознакомивайтесь. И более подробно все будет на моем канале. Также на своем канале. В следующих видео ко мне так и не обратился данный данных два человека по поводу вот этого розыгрыша я буду разыгрывать каждую неделю по 10 долларов все условия будут в следующих видео давайте перейдем к самому крану ссылка на регистрацию будет в описании я думаю все пройдут регистрацию она несложная далее после регистрации вам нужно будет прийти на свою электронную почту и подтвердить что это действительно вы перейти по ссылке и вот я пришел по ссылке далее вот видите на балансе у меня 100 сатош чтобы мне получить 1000 сатош я вот почту свою подтвердил так друзья после того как вы подтвердили свою почту вы можете заработать еще плюс 1000 сатошей выполнить вот это вот задание давайте сейчас посмотрим функции данного крана здесь можно вот зарабатывать бесплатно ров каждый 24 часа кликать, я этого уже сделал Вот я здесь прокликал и мне пишут через 16 часов сюда вернитесь Также здесь есть куча разных опросов Капча заработать можете перейти там ознакомиться И самый такой простой способ заработка Это пригласить друга и получить за него 1000 сатош Минимальный вывод, как здесь пишут, от 10 тысяч сатош Скрин выплаты я уже скинул в своем телеграм канале. Скрин выплаты есть, выплата не моя. Как будет моя выплата, я обязательно опубликую в телеграм канале. Также здесь, вот, чтобы выполнить вот это вот задание, нажимаем сюда. Я сейчас попробую это все сделать. Нажимаем вот Time Wall. Здесь всякие разные опросы. Нажимаем Time Wall. И проходим регистрацию вот на этом вот сайте TimeWall. Здесь вы опускаетесь ниже, нажимаете вот Continuum, дальше вас вот на вот такой вот сайт. Я прошел регистрацию через Facebook и здесь мы можем вот за клики получать дополнительные сатоши. Давайте сейчас это все сделаем. Так само, если мы сейчас здесь заработаем вот сатоши то мы выполним вот это вот задание и нам начислят плюс 1000 сатош давайте нажмем здесь вот посмотреть 20 секунд смотрите клики здесь пополняются постоянно и у кого есть кликерман вы можете с помощью кликермана установить сделать короче это все на автомате и выполнять я вот уже заработал 407 баллов далее я на этом вот time подтвердил свой профиль Здесь, когда у вас вот такое будет писаться, вы можете связать твиттер и подтвердить свой профиль. Я это все сделал. Далее. Захожу, вот, снять со счета. Здесь минимальный вывод. Отсюда 1000 баллов получается. И вот 142 сатоши. Нажмите, чтобы заработать. Нажимаем. Итак, действие ОК. OK. Ваш адрес электронной почты не подтвержден. Просто нажмите на ссылку подтверждения в электронном письме. Нажимаем здесь, чтобы отправить электронную почту. Нажимаем здесь ОК в окошке. После того, как вы подтвердите свои данные, вам придет письмо на почту. Вы нажимаете вот клик «Хэр». Подтверждаете свои данные. Я все здесь подтвердил. Теперь захожу виздров нажимаю здесь вот вывести сатоши и так видим сатошики списались здесь вот пишет у нас запрошено и так друзья прошло немного времени видим мой баланс увеличился 5386 сатош если мы нажмем вот на активный вот здесь мне зачистили 142 Сатоши. Я заработал вот здесь, в таймволе. Я вам все это показал. Далее, я заработал плюс 1000 Сатош за то, что выполнил условия. Также я вам это показал. Друзья, смотрите, данный экран, он новый. И он реально платит Сатоши. Я вот еще насобираю 5 тысяч сатош и сразу же сделаю вывод и скрин будет опубликован в телеграм-канале. Так что подписывайтесь и зарабатывайте с данного крана Вот у данного крана вот такая вот статистика. 60 тысяч посещений и на первом месте от Бразилия, Индонезия, Турция. То есть наших здесь еще нету. Переходите и зарабатывайте. И зарабатывайте здесь вот. На кликах также здесь вот куча заданий, опросов. Ну, самый простой заработок здесь это клики. И второй способ заработка это, конечно, пригласи друзей и заработай за них тысячу сатош. Вот здесь пишется, за каждого друга тысячу сатош и предложение ограничено. Вот такой вот, друзья, кранчик. Кому он интересен, все ссылки будут описаны. Всем вам желаю хорошего дня, всем хороших заработков и всем пока.